Это туча не туча, просто будут снега, а за сопку круче, да за лесом вода. Вечер это не вечер. Тень от пушистых ветвей. Солнце это не солнце. Свет улыбки твоей.